Друзья, ну что бы хотел я сегодня сказать Вечер у нас Как говорится Уже не за горами День прошел Мы порыбачили сегодня Рыбалка нам, я считаю, удалась Поймали очень много Скрипунов Или как называют их еще Канадских сомиков Подлещиков Лещи нам не попадались Крупная рыба Такие, как карп, толстолобик или белый омов. Сегодня нам тоже не попалось. Но, в принципе, еще, как говорится, не вечер. У меня стоит еще одна удочка. То есть, я еще побуду здесь 30 минут. И, как говорится, посмотрим, видно будет. Ну, в принципе, день у нас сегодня хороший. Погода сейчас к вечеру распогодилась. То есть, соответственно, за сегодня отдохнули, порыбачили, половили. Я поснимал видео, показывал вам. Если вам будет интересно, смотрите мои видео. То есть, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем спасибо.